Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему как можно защитить плодовое дерево от муравьев, которые залазят на дерево и разносят личинки тли. Есть много способов, но один из них я покажу сейчас. Берем ленту для ловли мух, липучка так называется. Она здесь написана липкая лента, 100 сантиметров. Это один метр. И обвожу вокруг ствола яблони или другого плодового деревья. Это, в данном случае меня это яблоня. Вокруг этой яблони я где-то около пяти раз. В конце закрепил изолентой. Вот так закрепил изолентой и все. Как наблюдаем, уже первое насекомое какая то попала здесь, а здесь и муравей прилип уже. Так эта лента будет препятствовать доступ муравьям и другим ползучим насекомым лезть по стволу данного плодового деревья. Вот так каждый защитить свое плодовое дерево от этих муравьев. Так что доступ муравьям сюда уже закрыт. Вот таким способом или другим можно защитить плодовое дерево от муравьев. Надеюсь, это видео будет полезным для тех, кто не знает, как защитить фруктовые деревья от муравьев. Всем желаю удачи, богатых урожаев. Всего доброго. До свидания.